Приветствую на канале Шарабара и мы продолжаем тему унических войн. И еще раз спасибо моему подписчику Онгу Онест за то, что он помог. Без него этого видео бы не было. Ах да, помните в прошлом видео я спрашивал вас касательно электронных книг. Так вот, я будучи совершенно вменяемым и постоянным, все же решил приобрести себе новый планшет, так как на нем и читать можно, и в интернете в ютубчике лазить, и, что самое главное лично для меня, на нем можно писать. Да, я занимаюсь писательством, и поэтому решил себе присмотреть новый планшет, а то мой уже старенький и еле работает. Так что электронные книги это конечно очень хорошо, но планшет будет для меня все же более оптимальным вариантом, чтобы я мог заниматься писательством. Такие вот дела. Рассматриваю планшет что-то вот наподобие такого. Что ж, переходим к видео. Вторая Пуническая война. Вновь получив после подавления восстаний должность главнокомандующего, Гамилькар Барка начал войну в Испании. Он и его зять Гаструбал в течение 9 лет расширяли владение Карфагеном, пока первый не пал в битве при осаде города Гелики. Политику Гамилькара продолжил его взять Гаструбал, избранный войском новым главнокомандующим. Важнейшим политическим актом Гаструбала было основание на Пиренейском берегу Средиземного моря нового Карфагена, который сразу же превратился в в административный центр пунийских владений в Испании и в один из важнейших торговых центров всего Западного Средиземноморья. Из-за растущего влияния Карфагена в Испании греческие полисы почувствовали угрозу своей самостоятельности и обратились за защитой к Риму, который получил желанный повод вмешаться в испанские дела. Уже при жизни Гамилькара состоялись переговоры между Римом и Карфагеном, и между ними были разделены сферы влияния – южная Пунийская, северная Римская, а их границей признавалась река Ибер. В момент смерти отца Ганнибалу исполнилось 17 лет. Судя по дальнейшим событиям, он вместе с братьями Магоном и Газдрубалом покинул Испанию и вернулся в Карфаген. Обстановка военного лагеря, участие в походах, наблюдение за дипломатической деятельностью отца и зятя, несомненно, оказали решающее воздействие действия на его формирование как полководца и государственного деятеля гамилькар учил ганнибала греческому языку культуре и литературе образование помогло ганнибалу стать полководцем, который понимал врага и не только противостоял ему на равных а с легкостью побеждал его отец нарушил древние устои приобщив детей к калинской культуре вопреки закону о запрете греческого языка карфагенянам между тем рим начинает интересоваться делами на западе средиземноморского бассейна и заключает союз с сагунтом направленный прямо против карфагена и имеющий целью остановить продвижение последнего на север ганнибал после смерти отца вернулся в испанию где благодаря своим личным качествам стал очень популярным в армии после смерти Гаструбала солдаты выбрали его главнокомандующим когда ганнибал пришел к власти ему было 25 лет и начал планировать войну в италии для этого наполна сагунт ганнибал знал что рим заняты войной с галами и иллирийскими пиратами не вмешается после довольно затяжной 7 осады город был взят после взятия сагунта Карфагена рим объявил и официальную войну. Командовать пунейскими войсками в Испании Ганнибал назначил Газдрубала и передал в его распоряжение воинские силы порядка 14 тысяч воинов. Это еще не считая того, что у Газдрубала имелись и собственные силы. В то время в Риме также готовились к войне. Консул Тиберий Симпроний Лонг располагал 24 тысячами пехоты, 2400 всадников и 160 кораблей. Второй консул Публик Орнелий Сципио имел 22 тысячи пехоты и 2200 всадников. Армия Рима в Галлии, под начальством претора Луция-Манлия, насчитывала 18 тысяч пехоты и 1600 всадников. В целом, римская армия насчитывала 64 тысячи пехоты и 6200 кавалерии, немногим более, чем было у Ганнибала. Весной 218 года до нашей эры Ганнибал выступил в поход. Переговоры, которые он предусмотрительно вел с Галами, обеспечили ему возможность осуществить беспрепятственный переход через их земли. Лишь при переправе через Рудан ему пришлось применить силу однако при переходе через альпы он понес очень тяжелые потери примерно половину войск из-за суровых условий перехода и из-за гальского племени Алаброгов, постоянно устраивавших ему засады по пути следования. Тем временем, публий Сципион сумел привести в Северную Италию значительную армию, а Ганнибал был вынужден начать наступление. Первая битва состоялась у реки Тицин. Сципиан поставил впереди копиметателей и гальских всадников, а тяжелую пехоту выстроил за ними в линию. Ганнибал разместил тяжелую кавалерию прямо против фронта римлян, а на флангах нумидийских всадников, рассчитывая в дальнейшем окружить неприятие Враги стали быстро сближаться. Римские капреметатели, едва бросив по одному дротику, бежали за ряды всадников. Началось конное сражение. Многие всадники были сброшены с коней, а другие спешивались сами. Сражение постепенно превратилось в бой пехотинцев. Тем временем, нумидийские всадники ганнибала, обойдя сражающихся с флангов, появились в тылу римской армии. Капеметатели были растоптаны их конями. В рядах римлян началась паника. Сам Сципион чуть не погиб. Остатки римской армии отступили к холмистой местности у реки Требия. К ним вскоре подошла армия второго консула. Теперь я Семпрони Алонга. Дав ему победить в незначительной стычке, Ганнибал внушил новому римскому командующему уверенность в победе. Алонг был весьма чистолюбив, о чем Ганнибал знал, и после легкой победы горел желанием разбить армию Ганнибала. И вскоре, совершенно неожиданно для римлян, очередная небольшая стычка превратилась в генеральное сражение: был день зимнего солнцестояния. Рано утром шел снег, потом пошел дождь. Ганнибал приказал своей нумидийской коннице перейти через требью. И, подскакав к воротам неприятельского лагеря, забросать дротиками караулы, вызвав римлян на бой. А когда сражение начнется, медленно отступать к реке, заставив противников в свою очередь перейти на тот берег, где стояла карфагенская засада. Всем остальным было предписано завтракать, подготовить оружие, коней и ждать сигнала. Но медийцы отлично выполнили задачу. Когда они устроили у лагерных ворот шум и беспорядок, Симпроний, ни минуты не сомневавшийся в успехе, вывел против них свою конницу, а потом и остальных солдат. Однако проделал он это с слишком торопливо. Его войны вышли на поле голодными и недостаточно тепло одетыми, кони были не кормлены. Когда римляне вступили в полосу речного тумана, преследуя отходящих нумидийцев, они все больше и больше мерзли. В реке холодная вода доходила им до уровня груди, так что, когда они вышли на другой берег, они едва могли держать в руках оружие. Ганнибал выстроил свои свежие и готовые, сытые к битве войска на поле. Карфагеняне победили и на этот раз. Однако теперь, со значительно большими потерями, особенно сильные опустошения, произвела в их рядах непогода погибло много людей и лошадей а также почти все слоны но галлы доставили большие подкрепления до 60 тысяч человек и ганнибал занялся их организацией вскоре он подвинулся бутрурию однако переход через опенины оказался неожиданно тяжелым армию застигла буря погибло много людей в 217 году до нашей эры новыми консулами стали Гай Фламиний и гнессер Гемин. ганнибалу легко удалось спровоцировать новое сражение в битве у тараземенского озера римская армия попала в засаду 15 тысяч было убито 6000 попали в плен а потери карфагена составили всего тысячи человек через несколько дней был уничтожен и 4 на отряд конницы посланы гнеем сервилия в риме назначили диктатором квинта фабия максима поняв что в открытом сражении противодействовать ганнибалу очень сложно он применил новую тактику римская армия постоянно контролировала все перемещения пунийской но не вступала в бой а ганнибал разумеется не имел возможности вести активных действий имея перед собой неразбитую римскую армию. Ганнибал многократно пытался спровоцировать римлян на битву, но успеха не добился. Тем временем в Испании Гней Корнелий Цепион, брат консула, сумел нанести пуницам ряд поражений. Гаструбал Парка не сумел оказать ему серьезного противодействия. В 216 году консулами стали Гай Таренцев Барон и Луций Милий Павел. Рим готовился к решительным действиям. Собрано 8 легионов. Консулы выстроили всю римскую армию в боевой порядок. Ганнибал расположил войска спиной к ветру и солнцу чтобы не мешала погода, а построение солдат было в линию, сужающуюся к концам. После начала сражения Ганнибал дал приказ центру постоянно отступать. Римляне, видя как отступают карфагенские войска, направили в бой все новые резервы, дабы быстрее закончить битву. И в ходе сражения римская пехота оказалась в окружении с трех сторон, а карфагенская конница, победив римскую, ударила в тыл пехоте. Битва превратилась в побоище, к вечеру римляне были полностью разбиты. На сторону пунийцев перешли множество итальянских городов и главное капуя. Из карфагена было решено послать Ганнибалу 40 слонов и 4000 коров а из Испании 20 тысяч пехоты и 4 тысячи конница. Сиракуза и Македония заключили с Карфагеном союз, но в Испании дела пунийцев шли все хуже – 25 тысяч убитых и 10 тысяч пленных. Подкрепления же, предназначенные Ганнибалу, были использованы в неудачной попытке захвата Сардинии. В самой Италии Ганнибал, несмотря на победный энтузиазм своих соратников, так и не решился идти на Рим, жители которого пребывали некоторое время в панике после канского разгрома. Стремясь обеспечить себе надежную базу в Италии, Грагиняне занялись вытеснением римлян из оставшихся имверными городов на юге полуострова. Тем временем, Рим постепенно оправлялся от страшного поражения, пополняя армию даже рабами. Ввиду приближения зимних холодов, Ганнибал не решился осаждать Неаполь, который планировалось использовать в качестве морской базы против Рима, и отвел армию на зимовку в Капую. Пиршества безделия и блудницы в Капуе ослабили армию Ганнибала не меньше, чем марши, осады и штурмы. После зимовки в Капуе, Ганнибал не одержал ни одной серьезной войны. Весной 215 года Ганнибал начал новое наступление, захватив несколько небольших городов. Однако капуанцы потерпели поражение, стремясь захватить кумы. Помощь им от Ганнибала оказалась неэффективной. С Сицилии после заключения союза с сиракузами карфагеняне добились существенных успехов. 25-тысячная армия сиракуз совместно с пунейскими частями сильно теснила римские войска. Но вскоре появился Марцел с сильной армией и двинулся на сиракузы. Римляне рассчитывали, что им удастся быстро преодолеть стены но не встретили очень сильное сопротивление. Марцел был вынужден начать осаду. Царь Македонии Филипп V, выполняя свои союзнические обязательства, напал на римские владения в Иллирии. Однако существенной поддержки Ганнибалу это не принесло. Господство уши на море римский флот успешно защищал побережье. Компания 214 года окончилась тем, что блокированный римлянами македонский флот был сожжен самими отступавшими македонцами. Тем временем римской дипломатии удалось организовать антимакедонский союз в на затянувшуюся борьбу с которым Филипп V тратил практически все свои ресурсы. На помощь со стороны Македонии Карфаген уже не рассчитывал. В 214 году в Испании пуницы потерпели два поражения. После целого ряда поражений, господство на Пиренейском полуострове начало переходить к Риму. В 213 году римляне взяли Сагунт и обеспечили себе контроль практически над всем восточным побережьем Испании. В том же году произошло еще одно событие, которое и в самом Карфагене, и в лагере Ганнибала не могли не воспринять как серии угрозу. Братья Сцепёны, успешно воевавшие на Перинеском полуострове, высадились в Северной Африке. Это была уже вторая попытка римского командования перенести войну непосредственно на территорию карфагенской державы. На этот раз африканская экспедиция привела к большому дипломатическому успеху римлян. Им удалось воспользоваться тем, что у карфагенян возникли столкновения с одним из нумидийских царей Сифаксом и заключить с ним союз. Центурион Квинстаторий даже остался там, дабы обучить его воинам в римскому боевому строю и военному искусству, результаты не замедлили сказаться. Вскоре в одной из стычек они разбили карфагенян. В 212 году на сторону Ганнибала перешел Торрент и следом за ним еще несколько городов бывшей Великой Греции. Римляне потерпели еще одно поражение, но сумели осадить Капую, а главное взять Сиракуза. В следующем году Ганнибал предпринял попытку освободить Капую, отогнать осаждавших от городских стен ему не удалось. Тогда он принял марш к Риму, с целью увлечь за со собой римские войска у Капуи. Ганнибал у ворот. В самом Риме возникла тревога, началась паника. Люди в смятении ожидали, что бои вот-вот завяжутся на улицах города. Но никаких последствий это не имело. Рим был достаточно хорошо укреплен, и Ганнибал ушел зимовать на юг Италии. Оставленная безнадеж на снятие блокады, Капуев вскоре сдалась. Это был решительный успех. В 211 году карфагеняне высадились в Испании. Братья Сципионы понесли сильнейшее поражение и погибли в бою. Но один из офицеров, Луций Марций, которого солдаты выбрали в командующие, сумел организовать остатки армии. В следующем году римский сенат прислал подкрепление во главе с Гаем Марцием и Клавдием Нероном, что стабилизировало положение. В 209 году сын Корнелия Сцепиона, убли Карнелия Сцепион, принял командование в Испании и захватил новый Карфаген, а в Италии римлянами был взят Торент. Теперь все надежды Ганнибал связывал с братом Гаструбалом, который, отбросив Цыпиона, вывел в 208 году крупные силы из Испании в Галию и начал подготовку к вторжению на Апенинский полуостров. Переход через Альпы прошел относительно легко, и в следующем году Гаструбал вступил в Италию. Однако консул Гай Клавди Нерон, узнавший из перехваченного письма планы карфагенян, совершил с частью своей армии марш-просок на север и соединился с армией консула Марка Ливия Салинатора. Объединенные силой римлян полностью разбили войска Гаструбала у реки Метавр, где погиб и сам Гаструбал. В 205 году Филипп V после безрезультатных боевых действий заключил мир, получив незначительные территории в Иллирии. В 204 году сцепен в с 30-тысячной армией в Африке и нанес несколько поражений карфагинянам. В 202 году у Замы состоялось генеральное сражение. Битва началась с того, что римляне своим криком, сигналами труб и рожков перепугали слонов и они уж в который раз обратились против своих, главным образом против стоявших на левом фланге мавров и нумитийцев. Туда же направил свой удар и Масениса. Второй ряд карфагенян попытался обойти римлян с флангов. После этого римский натиск несколько ослаб. И тогда Сцепен, убрав раненых, ввел в дело триариев. Сражение возобновилось. А тем временем Лели и Масиниса, которые разбили кунискую кавалерию, сумели собраться и напали на карфагенскую пехоту с тыла. Под этим ударом сторон карфагенян развалился и они побежали. В этом бою погибло более 20 тысяч карфагенян и их союзников. Столько же попало в плен. Сам Ганнибал с небольшим отрядом всадников бежал в Гатрумет. Так закончилась война. Вот такое видео. И если вам понравилось, подписывайтесь на канал, бейте в колокол, ставьте лайк, делитесь, в общем, вы в курсе, что надо делать. На сим позвольте откланяться. Адио.